Представляете, с момента релиза самого первого iPhone прошло порядка 11 лет. Вы только вдумайтесь в эту цифру. А вы хоть раз держали самый первый iPhone в руках? Нет? Тогда заваривайте чайёк, кофеек или что вы любите покрепче и устраивайтесь поудобнее. Начнем с названия. Официально iPhone так и называется просто айфоном, без дополнительных ярлыков и других дополнений. Однако за счет того, что iPhone 2007 года поддерживал только вот сейчас внимание стандарты 2G и то есть самой первой и олдскульной степени, либо же ступени в развитии мобильного интернета, зачастую смартфон называют iPhone 2G или iPhone 2G. Все уже знают, что презентация первого в истории компании телефона состоялась в январе 2007 года на тогдашней конференции WWDC. Одни пророчили успех нового продукта, который сочетал в себе сразу несколько устройств и плеер iPod и коммуникатор с выходом в интернет и телефон. Еще тогда главы и высшие Представители некоторых компаний, как Microsoft или Яндекс, предвещали провал первого iPhone. Мол, железка, без кнопок это нафиг никому не нужно. Невероятно. Изначально все ожидали презентации и продажи новых iPhone в летнее время. Но это было до момента выпуска iPhone 4. последующей модели компания презентовала и продавала уже осенью. Одноядерный процессор производства Samsung, память на 4 или 8, а позже и 16 гигабайт, камера в 2 мегапикселя. Очень смешной экран по сегодня нынешним меркам с разрешением 480 на 320 пикселей. Сейчас будет самое интересное – оперативная память объемом всего-навсего, как думаете, на 128 мегабайт. Но для 2007 года это было просто невероятно. Да, вот нельзя снимать видео, да, всего 13 разделов в основных настройках, да, без многозадачности. Но для 2007 и 2008 годов это был вполне приемлемый аппарат для хоть и длительного, но веб-серфинга Например, Благо уже были Wi-Fi соединения с поддержкой скоростей до 50 мегабит в секунду. Как бы я не пытался установить хотя бы слабые синтетические тесты, но, увы, телефон уже настолько старичок, что у него не работает модуль Wi-Fi. И приложение ты ему открывать, в общем-то, уже непросто. Бедняга. Чуть попользовавшись смартфоном, я понимаю, что брать его в 2018 году, конечно же, не стоит, разве что в коллекцию, если вы истинный ценитель яблочной продукции. Пиши в комментариях, являешься ли ты таким вот ценителем техники Apple и имеешь ли в своем инвентаре самый первый iPhone. Несмотря на 11-летний возраст аппарата, даже сейчас он выглядит весьма привлекательно и презентабельно, даже несмотря на то, что экран уходит в какой-то зеленоватый оттенок под определенными углами наклона. Конечно, есть царапины, потертости, сколы, но именно у Apple получается делать смартфоны, да и большинство продукции с такой выдержкой и эстетикой, что даже много лет спустя аппараты выглядят в приличном состоянии. Как их можно, по крайней мере, не любить за это? Даже при наличии сколов, царапин, да чего уж там трещин вроде моего дисплея на iPhone 7, все равно все айфоны остаются весьма привлекательными. Кстати, в Москве находится крутой ретро музей Apple, где есть почти большинство Экспонатов 80-х, 90-х, 2000 х и даже наших годов. Некоторые из них сохранились в единственном экземпляре. Ссылку как попасть в музей я оставил в описании под этим видео. Сходи, тебе понравится. Можно, кстати, там даже сходочку организовать, если что, не реклама. Круто! Что тут еще сказать? Давай сделаем это видео популярным. Поделись этим роликом со своими друзьями и родственниками во всех социальных сетях, где ты зарегистрирован. А также ставь лайк, подписывайся на канал и получи при выполнении всех этих Действий 20% к зарядке твоего iPhone. Проверяй, может быть они уже поступили на аккумулятор твоего смартфона. Не скучай, ведь совсем скоро увидимся. До встречи, пока!